Дальше Енджик тут с ой-боем бегает. Крадешка, кто-то к ним сюда пришел. Зевс здесь забыл. Зевса забрали. Успел. Зевс забрать одного. Ой, забирает и другого. Ой-бой. Ой-ой-бой. какой ты красавчик. бой, ой Ой, тут еще один. Залетает, короче. Не знаю. Думает. Ой-бой, что делать. Как их забрать все. Забирает еще одного. Здесь со заходят. Нам нужно забирать еще вот этих двоих. Там его вот тимейта забрали Енджика. Ой, залетает. Он просто в окошечко. Может забрать еще? Есть еще одного нокаут, ну что же будет, давай я должен это увидеть, как ты всех заберешь Давай срочно забери всех, не подведи меня, я на тебя, ой бой, смотрю вот это вечность, буду смотреть, давай забирай их все Давай у тебя там сзади двое, трое, пятеро, десятьеро, откуда вы все взялись, мои мамочки, помогите Поспешите забрать вот этого, ой бой, не трогайте, он должен вам всех забрать, Посмотреть просто сколько у тебя там народу, уходи отсюда, братан а он еще и фатится, сакошка просто никого не боится. Заходит к нему. Кто-то там заходит, не понимаю кто зашел. Э, э, э, э, давай, давай, давай, забирай. Э, давай, молодец! Минус федерал. Ой, бой, нет, и не беги туда. Там целая команда. Тут снизу тоже команда. Сверху команда, снизу команда, сбоку команда. Сзади там еще федерал валяется. Тут еще рядышком кто-то бегает, да, садись вот на велосипед, езжай отсюда, вон там дым еще есть, может где запрыгнуть, ай, попадает, ой, бой, бой, на больно, больно, бой, бой, больно очень, надо уходить, давай, братан, я за тебя, давай, развали вот эту всю кучу, у тебя сразу 30 килов будет, давай, братан, вали их всех, я за тебя болею, как за себя болею. Давай, Таш, таблетки, не жалко. Я за тебя болею. Давай, надо анвара забирать. Срочно, срочно, гасы Нет. Нет, не хватает потрошка. В анвар какой-то живучий попадается. Просто не хватает на него, потрошка. Вот так бегать, ерзать туда-сюда. Ну там еще сверху кто-то заходит. Надо попадать один раз. Но еще раз надо попасть, забирает 99-го. Ой, бой. Давай, красавчик, уже 15 кило. У тебя есть. Надо наверх уходить чуть-чуть. Потому что тебя со всех сторон зажимают, братишка. Давай, я за тебя, вон макс там бежит. Но тебя сзади могут еще прихлопнуть, надо срочно бежать на Макса, прыгать в голову ему, давать шотик, срочно, нет, не попадает, не успевает, Прицелиться. здесь, еще прибегает, делает шот, надо добирать здесь, вдвоем они забегают, забирает Сарбачеву, Горбачева забрал тоже, Максима забрал, нет, и не Горбачев, еще не на Кена, давай, забирай, еще последний остался, срочно надо Анвара забрать, давай, ой, бой, я за тебя болею, нет, там почта и реф еще остался, и Анвар. Давай, Гонгонская, гадюка здесь лежи, там еще почта РФ надо забирать срочно, а на посылки не доставляет, давай, забирай, давай, давай, давай, есть, yes! молодец, ой, бой, ты просто красавчик. Похлопай, мой бой, вы просто посмотрите, что он сделал невероятно вокруг него везде, люди были, как будто на рынок за мясом пришли, вы это видели, он их просто на мясо покращили, всем продал, молодец, вот эту катку точно надо будет выложить, ой, боем, это по-любому. Аплодисменты тебе, братан, 19 килов сделал, ты просто лучший.